В эфире государственная телерадио компании «ЛТР» программа «Учур Масилиси» в студии Тимур Тимиргалеев. Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней программы посвящена культурным мероприятиям, проводимых в рамках саммита глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества. Как известно, накануне в столице на сцене Кыргызского национального академического ордена Ленина Театра оперы и балета имени Абдулласса Малдыбаева состоялась постановка оперы «Манас» по версии Джусупа Мамая. Опера была представлена труппой артистов Центрального оперного театра Китая. Также завтра состоится галоконцерт, который пройдет в Национальной филармонии имени Токтогула Саталганова. Подробнее обо всех культурных мероприятиях, проводимых в рамках ШОС, мы поговорим о. Заместителем генерального директора Национального культурного центра при Министерстве культуры информации и туризма Марсом Бердиколовым. Здравствуйте. Добрый. Мероприятия уже стартовали, несмотря на то, что сам саммит уже будет завтра, уже культурная программа очень насыщенная, начала уже проходить. Вот Расскажите подробнее вообще, что будет проходить в рамках саммита. В рамках саммита ШОС будет, пройдет филармония-гала-концерт с участием 19 художественных творческих коллективов. Э, общее количество участников э, более 800 человек. Э, это государственный академический симфонический оркестр имени Асан Каланджу Махматова, военный оркестр главного штаба вооруженных сил Кыргызской Республики, оркестр народных инструментов Мире города Бишкек, э, фольклорный этнографический ансамбль «Гамбаркхан», Хор Кыргызского Национально экадемического театра оперы балета имени Абдулласа Малдебаева. Государственный ансамбль, танца Ахмарал, эстрадный джаз ансамбль, аура, и так далее. Ну, вот. а какая будет представлена культурная программа? Звезде, есть что-то новое или. В рамках гала концерта, сначала пролог, который соединяет Покажет нашу дружбу между странами, показано. И с участием это, исп, исполнителей, членов. А Шака. также будут и творческие коллективы государства участвовать? Да, да, будут участвовать. Скажите, вот помимо наших, вот есть ли специально какие-то приглашенные гости? Да, есть у нас приглашенные гости, коррестанцы, которые проживает за рубежом это Джейн Сманов, Дурусалиев, Джамиля Раимбекова, Леля Самбекова, Ханат Надобекулу, которые работают в Италии, Великобритании. Мы пригласили специально, чтобы выступили у нас. Ну, насколько я знаю, всех перечисленных это в основном артисты оперы и балета, да? Нет, это разные, разные певцы. певцы да. А какие будут ими и номера представлены, есть какая-нибудь информация вообще в рамках этого гала-концерта? Вообще гала-концерт, само название представляет свое грандиозное масштабное да. представление. Вот Сколько оно будет идти, э, смогут ли у нас попасть туда рядовые наши граждане, простые граждане и так далее? Э, гала-концерт э, специально мы, по приглашению, потому что э, в основном ну, для, членов делегации, да, для да. членов делегации гости приезжают, поэтому ограниченный вход. Вчера уже состоялась постановка оперы Манас на китайском языке, которая у нас впервые это проходила. Известно, что вы также побывали на постановке этой оперы. Вот можете ли вы поделиться своими впечатлениями, как по-вашему вообще, насколько китайским артистам удалось воплотить на сцене образы героев кыргызского эпоса? Вчера очень такое представление было. Очень, китайцы э показали нам очень хорошее представление. Э я, э я скажу, что э ну, всем людям понравился, нашим э гражданам. Это э на э поднимает наш э величие. Эпоса, вай, Монаса, да. да. Ну вот, давайте я вас, наверное, спрошу, как зрителя, вот как по вашему, как вы можете вообще оценить музыкальное, художественное, да, и сценическое оформление постановки? Да, на очень высоком уровне был подготовлен, показали очень хорошее представление. Я думаю, что всем людям, вчерашним зрителям понравился, ну, ажиотаж такой был. То есть аншлаг, да, полный золото. Да. Да. Я хотел бы напомнить нашим телезрителям, что и сегодня также на сцене театра оперы и балета имени Абдулла Смолдабаева состоится постановка оперы Монастыр на китайском языке по версии монастыря Дзюсу Помамая. Вход свободный, начало в 18:00. Но вообще, как вы считаете, какова значимость как этой постановки оперы Монас, так и вообще всех мероприятий, проводимых культурных, да, в развитии отношений, вот как между Кыргызстаном и Китаем, так и вообще между всеми странами, с которыми мы поддерживаем теплые дружеские отношения? Ну, культурное это мероприятие даст нам более как бы между, то есть это культурные связи, наши близкие отношения. То есть через культуру мы да. можем наращивать все и другие да. Да, потенциал других потенциал, отношений. Да. Спасибо. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задать интересующие вас вопросы нашему гостю по телефону в студии 312 67 1141 41. Также мы идем в прямом эфире Радио ЛФМ. Скажите, Марс, а вот. При подготовке этих миров, как велась подготовка к проведению, вообще-то к саммиту и вообще к культурной программе, отбор артистов, номеров и так далее. Как это происходило? Подготовка к галоконцерту началась с апреля месяца, этого года, и мы отбирали Здесь главным режиссером является Алтун Бегасхароч Махсутов, который дважды провел вторые, всемирные три, да, вторые третьи всемирные ко кочевники. И вот, в основном работа очень велась так. Мероприятие будут проходить в национальной филармонии. До этого также были проведены там ремонтные работы. Вот скажите, Изменилось ли там световое, музыкальное, звуковое и так далее, оборудование, что-то будет новое, все-таки масштабное мероприятие и так далее? Какие работы да, был были про... да? да, недавно был проведен ремонт. Сейчас декорацию делают, мы это подготовили костюмы для пролога и для гала-концерта, классический блок, то есть хор, оркестр, Камбаркан и Мэри, как Э -э уже как все костюмы готовы. А вообще, сколько всего людей будет задействовано в этом Где году? Где-то 800, 800, 800, 80, 800 человек. Более 800 человек. В основном, это если брать только наши творческие коллективы или же это учитывая творческие коллективы делегации которые стран-участницы? В общем, да. Стран делегации и наши артисты будут участвовать. Артисты театра, э артисты мэрии, э то есть оркестр. В uh -huh. uh, такой момент бы хотелось бы у вас вообще сложности, трудности какие-либо возникали при подготовке этого гала-концерта? С чем вам пришлось столкнуться? Ну, чувствовали мы ответственность такой большой, что это галоконцерт в рамках ШОС, поэтому очень мы под, ответственно подходили и тоже, подготовка тоже вела, очень была... Ну вот да, Вы являетесь представителем национального культурного центра при Министерстве культурной информации. Вот расскажите вообще подробнее, как у нас проходит развитие вот международных культурных связей, именно культурных, вот, не только вот в, раме, в рамках саммита или каких-либо других организаций вообще вот в целом. Кроме ШОС мы это сотрудничаем с, вот, с китайской этой. Творческой группы и другими странами в области по проведению масштабных мероприятий. Вот. Ну вот лето, как правило, это закрытие театральных сезонов, начало гастролей. Наши артисты вот, вообще занимаются ли вы тем, чтобы трупы наших театров, вообще театральные коллективы и творческие коллективы также да, у нас выезжали? Вот, часто вот... выезжают на гастроли. Зарубежные страны. А какую культурную программу они представляют в первую очередь там, что предусмотрено? Например, Кыргызский национальный академический драмтеатр с постановкой спектаклей. Они были в этом в Франции. Еще где? Ну, вот, когда проводятся гастроли, особенно театральные постановки, они также там представляются на кыргызском языке, так же, как они и здесь ведутся, или же там э, посредством да. синхронного перевода? Да? да, синхронного перевода. Ну а есть вообще отзывы о том, как вообще у нас развивается культура, вообще, на, на каком уровне, вот, со стороны международных организаций и так далее? Недавно вот мы провели «Цветы России» фестиваль. Они очень были довольны. И нам показали культурные культурное мероприятие тоже проходил в опере проходил театр <связь> ну да это был детский фестиваль да, насколько мне да, цветы России а вот такой момент хотелось бы вот в основном все мероприятия и также как и культурный объект у нас сосредоточены в столице но при этом для того, чтобы и жители наших других городов, а также регионов могли познакомиться с творчеством других коллективов, которые к нам приезжают, вот проводится ли в этом работы, чтобы организовывать гастроли и, допустим, в регионах нашей республики? Да, проводится. Мы проводим мероприятия масштабные. Угу. А... В рамках саммита организации «Шанхайское сотрудничество» mm -hmm. вот, культурная программа только ограничивается галоконцертом и постановкой вот, оперы на китайском языке, или же что-то еще будет? Галоконцерт. В основном в филармонии галоконцерт это в рамках саммита ШОС. Mm -hmm. И да, постановка китайской оперы у нас. На этом культурная программа, mm -hmm. да? Да, культурная программа, да. Ну, что-нибудь, может быть, подскажете еще, что будет именно вот в рамках этого галоконцерта. Вот из наших соотечественников, которые принимают участие, какие именно звезды и какие они театры представляют мировые? Вот приглашенные э, гости у нас Джейнгс Манов, э, выступает тоже кыргызский певец, и работает за рубежом. Раимбекова Джамиля, Леля Санбекова. Они уже приехали, репетиция проводится, завтра пройдет. А вот скажите, в рамках этого гала-концерта размещением творческих коллективов также занимаетесь вы? Да, размещением мы занимаемся. Вот Все-таки трупы, они масштабные, как правило, там же не только сами актеры и вспомогают на это, и технические персоналы, а также вот, какая самая масштабная представительная делегация культурной части? Вот мы еще организовываем проживание, питание артистов зарубежных, вот. Это проходит у нас также в столице. Перевозка их. Перевозка, да? Да, тоже осуществляете. Ну а есть вообще уже информация, там, может быть, удалось пообщаться с кем-либо из наших зарубежных гостей, как они нашли наш город, вообще организацию и так далее. Есть ли уже отзывы какие? Они очень довольны. Ну, вообще в целом... Известно, да, что даже многие дипломаты отмечают, что через культуру идет развитие всех отношений. Вот как вы можете сказать, помимо Китайской Народной Республики, Российской Федерации, наших близлежащих соседей, это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, с кем мы еще тесно поддерживаем и развиваем наши культурные связи? С Казахстаном, с Узбекистаном тесно поддерживаем. С этим. Недавно вот э, в городе Вош э, тоже большой, прошел большое мероприятие э, Тюркзой. Столица, город Вош, столица тюркязычного народа? Вот. Да, да, да, она была из, ну, культурной столицей тюркского да. мира. Там тоже да, была определенная программа. Но в целом, как вы можете рассказать, вот, может быть, или оценить, на ваш взгляд. Что еще необходимо для того, чтобы культурные отношения между странами, вот именно, если взять нашу республику и с теми, у которых у нас близкие, тесные, дружественные отношения, перешли на более высокие, качественные, чтобы развивались дальше и дальше? Что необходимо для этого делать? Наверное, часто выезжать, чтобы часто тоже нам гости приезжали с мероприятий культурными. Но ну, организация гастролей это в первую, конечно, очередь еще, если артисты они готовы да, представить да. свою театральную программу, какую-то культурную. Тут вопрос упирается и в финанс... выделение финансовых средств. Это, что это затратное дело. Достаточно ли вообще выделяется из бюджета средств для того, чтобы коллективы наших государственных театров вообще другие творческие коллективы могли выезжать? Но ну, я думаю, достаточно внимания уделяется на культурную мероприятия и на культурную часть. Эта культура это развивает нашу тесную связь, контакт между, дружеские отношения между странами. Поэтому... Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем, задавайте свой вопрос. А? в эфире. Здравствуйте, очень было приятно посмотреть сегодня передачу. Смотрим целый день китайской народной республики я очень приветствую такое вот начинание что такие вот опера шикарная приезжает к нам Мне хотелось бы как бы в этом направлении чтобы и наши артисты поехали в китай показали свое потому что нам есть чем гордиться чтобы это было на государственном уровне и в Кызылсу, вот про Кызылсу очень часто говорили, и раньше очень много было предложений от наших, по-моему, работников и от искусства, чтобы вот в Кызылсу организовать, там наши кыргызы. И вот нам есть очень много чего показать, и опера, и балет, и все время вот ездят как-то этнографически, а наше классическое искусство там ну, мало знает в Китае. Вот хотелось бы в этом направлении, чтобы министерство и правительство поработало. Был, будет очень приятно, мне кажется, китайским кыргызам и нашим друзьям из Китая посмотреть и наше творчество тоже. Спасибо. Спасибо вам, спасибо за ну, но ну, тут больше, наверное, пожелания прозвучали чем-либо. Да. Действительно, вот известно, что вот когда велась она работа в течение двух лет по постановке этой оперы, да. и китайским актерам приезжалось выезжать вот в автономную область, где проживает да, компактное проживание наших этнических соотечественников, чтобы ознакомиться с бытом поближе. Как часто вообще у нас наши творческие коллективы посещают Китайскую народную республику? Когда последний раз выезжали, и вот как было отмечено именно с классическими постановками, или все-таки мы везем больше народное этнографическое такое фольклорное творчество? В основном у нас народное этнографическое фольклорное творчество выезжает. А вот с такими постановками, классическими нет, да? Да, пока у нас... Ну а что вот по пожеланию нашего зрителя необходимо сделать для того, чтобы это... Больше, побольше выезжать, побольше, чтобы они приезжали к нам. Ну а эта работа ведется между министерствами культуры или еще какими-то департаментами, или по линии министерства иностранных дел, вот... Да, министерством культуры, информации, туризма. Вот на ближайшее время какие еще планы у нас? Вот какие еще крупные, такие масштабные, международные, культурные мероприятия у нас будут проводиться? Международные, да? Международные, конечно, да. Международные. Вот э, э, закрытие это. ОШ, культурная столица тюркоязычного народа в октябре. А, то есть в октябре это еще продлятся, да, эти мероприятия да, они в течение года проходят? В течение да? года проходят И, по-моему, в октябре. За, в октябре, да. Октябре, да? В октябре. А какие коллективы, каких стран мы ожидаем, творческие коллективы? Тюркоязычные народы. Тюркоязычные, да. Ну, а о программе еще пока ничего нельзя. Они также будут проходить в Южной столице, да, эти в Южной мероприятия? Южная столица будет проходить. Это понятно. А именно здесь у нас в Биркеке столица. Бишкеке сейчас пока не намечается. Ну то есть лето пора отпусков, сезон гастролей. Если вообще данные наши творческие коллективы отправляются куда-либо? В этом году. Да, в этом году гастрольный тур или еще что-либо? Пока гастролей нету пока. Ну а гастролями занимаются непосредственно сами вот, театры или же все-таки вы оказываете какую-то своеобразную поддержку, помощь или тоже ведете работу в этом направлении? Мы, у нас в основном театры сами гастроль, на гастроли едут. Опера, балет еще пока не выезжала еще и. с а Как проходит так, что вот бывает ли такое, что именно… Заинтересованность выражают, в первую очередь, сами, допустим, представители других стран. Что вот обращаются к вам и с просьбой о том, чтобы организовать гастроль или хотя бы показ одного или того, ну, или иного театрального представления, или вообще творческий коллектив, какой-то танцевальный, будь то, или музыкальное приглашение. Вот как часто такое происходит, обращение со стороны наших иностранных партнеров? Иностранных Государства? Да. Государств, да? да. Ну, бывает, вот, в основном вот, в, в Казахстан, Узбекстан, часто проводят тоже культурные мероприятия. И наши артисты, наши творческие коллективы там принимают свое участие в основном в Казахстане. Mm. Фестивали, как правило, проводятся в какое время? Вот, когда вот в летнее прям... время. Летнее в летнее время, да. Проходит в летнее время. Вот известно, что в этом году мы также проведем национальные игры кочевников. Там вот если уже какая-то, ведется ли работа по подготовке именно театральной, ну, то есть культурной программы. Да, мы планируем провести игры кочейников, это среди регионов, регионов да. да, регионов. И пройдут, как известно, они в Таласе. В да? Таласе, да. Вот пройдет. какая работа уже в этом направлении идет? Ну, идет подготовка к проведению. Мы готовим на этот сценарий и концепцию, то есть. То есть, пока еще неизвестно, что именно будет в культурную программу включено, из чего она будет состоять, да? Пока... Да, пока неизвестного. Ну, а начался ли уже отбор творческих коллективов среди наших вот регионов и так далее? Или еще не идет? Да, мы начинаем э, отбирать э, творческие коллективы. Это, наверное, будут участвовать э, в общем, по всей республике творческие коллективы из семи областей. Ну, помимо областей, все-таки у нас есть два города республиканских. Да, да, города Бишкеки и города. города Ош, да. Все будут участвовать мы еще, чтобы не повторить вот э, игры качень, третьи игры мы хотим, чтобы сделать это еще еще масштабнее или масштаб. же более как-то изюминка, более как-то да? да, да, да? отличие, интереснее, чтобы, чтобы не не был похож на третьи игры каченьников, ну, да, все-таки он... это есть отличие. Скажите, вот в развитии вообще культуры нашей страны в последние годы произошел значительный рывок. Это благодаря тому, что и со стороны государства уделяется внимание, и культурные объекты стали приводиться в порядок, которые были уже начали строиться, где-то даже новые. Вот все равно, как по-вашему, что еще необходимо для того, чтобы наша культура... Развивалась и становилась. Да, я лучше. тоже замечаю. Сейчас уже более внимание уделяется на это в этом году. Именно на культурные объекты вот, будет проводиться, ремонт, проводится, вот филармонии э, уделяется еще это, то есть э, э, ремонт оперы балет, театра, хорсдрам театра будет проводиться будет. Ну, нас есть поднимается еще... еще зарплаты работников культуры. То есть социальная поддержка также Да, проводится. социальная поддержка проводится, да. Но вообще, как по-вашему вот вы можете оценить значимость вот не только культурных событий, которые проходят в рамках любого международного да, мероприятия, которое мы проводим или являясь участниками, да а вот вообще Та или иная постановка, гастроль, да, там, пускай с одним спектаклем приехали. Вот как стали сейчас наши жители, граждане Кыргызстана ну, больше уделять в внимания, потому что культура, это же все-таки поднимает и свой дух, да, если сейчас, учитывая то, что... Жизненные трудности у каждого, да, все в погоне заработка. Все-таки нужно уделять и отдыхать. Вот стали ли больше посещать? Да, все. я тоже замечаю, бичхельчане, они больше стали это посещать театры, кино, э, балет, оперы. Они больше стали посещать. Это нас радует о том, что уже во время вот... Видно, да, вот э, уже культура уже у нас поднимается. Ну, а в основном это происходит вот молодое поколение стало больше как-то приобщаться, или же все-таки это так и есть, что постоянные посетители наших театров это уже люди старшего поколения? Э, я замечаю, что молодежь в основном посещает, много посещает сейчас. То есть стало вновь стало, приобщаться, да. да? Благодаря чему это происходит, по вашему, как вы считаете? Что является? Ну вот, чтобы подвигнуть, вот, чтобы молодежь стала больше именно к культуре классической, там, национальной, а не другим, допустим, там, музыкальным направлением и так далее. Наверное, уже сейчас уже у молодежи стало больше интерес к этому, культуре. Вот давайте возьмем вчерашнюю постановку, которая будет сегодня, да, вот... Опера Манас на китайском языке еще и по версии джусупа мама насколько вас, вот, считаете вообще отличается удалось ли вообще вот китайским артистам не только воплотить образы да вот согласно сценарию до да, который был там написан кстати нужно отметить что был у нас то что помимо того что был написан на основе варианта эпоса джусупа мама он был переведен на китайский язык доктором филологических наук профессором Аделом Джуматурду, который живет в китае и работа была проведена кропотливо. Вот как Вы считаете, вот насколько идет отличие вот, ну, в повествовании и вообще в исполнении? Да, в исполнении есть чуть-чуть отличие от наших артистов, вступление от наших артистов, да. Наверное, они тоже очень нам представили хорошую такую это, оперу, да. А отличие у нас, у нас, наверное, есть дух Манаса, поэтому все-таки все нашим он ближе, да? Да, все-таки нашим артистам, нашим исполнителям они более, я думаю... Ну, да. вот вы вчера были на премьере, о, то есть не на премьере, на постановке этой оперы. Вот, какой дух царил? Вот, как вы можете охарактеризовать, вот, благодаря, наверное, этим масштабным декорациям, костюмам и так далее? костюмы это... очень красивые декорация тоже очень интересная и масштабная, но... Наши актеры, наши артисты очень более, или… Ну, тут, наверное, чувство патриотизма. Да, вопрос, да не, не, не патриотизма а вот именно, наверное, у нас это дух Манаса, поэтому наши артисты более очень интересно это показывают. Но все-таки вот в Китае эта постановка прошла уже несколько раз, если не ошибаюсь, 9 раз. Ее показывали в крупных городах Китая, и в Пекине в том числе, и также в прошлом году во время государственного визита президента Суромбай Джимбекова. Он также посетил эту оперу, и после, этого, после своего визита он пригласил наших китайских коллег представить оперу на суд наших зрителей. Все-таки... Постановщикам, артистам нужно еще что-то добавить? Как вы считаете, может быть, это. Ну, постановка же тоже как это. Книга переиздается пере... несколько раз. Также может, может что-то внести, или они все-таки оставят, как есть, как вы думаете. Ну, я не знаю, не думаю, что надо именно вести изменения, но я вот говорю: вот у нас чуть-чуть помощнее не буду отманывать. у обманывать. Нас... Ну, мощнее в каком? В том, что вот где вот. Потому что вот в данной постановке, там помимо раскрытия образов Манаса, Семите, да, также идет повествование о героизме, да, о любви к родине. В принципе, они как-то скомпоновали, да, это все. Вот В наших, наверное, больше что-то такого именно кочевого духа. Да, наверное, такой дает такую мощную силу человеку. Когда наши артисты исполняют, да. А музыкальное сопровождение намного влияет вообще вот на Да, эту... очень красиво все идеально было подготовлено. Музыкальное оформление, декорация, все отлично. Но а, И... Голоса вот оперных певцов. Да, голоса тоже очень. Ну Известно, что в данной опере задействовано более 200 артистов. Вот, к нам они приехали тоже в полном составе? Это же все-таки так как сцена не позволила, наверное, всех вместить. нет. — В полном составе? — Да, в полном составе приехали, да. — Ну, удалось ли прочувствовать, вот, вы же смотрели эту оперу? Какую-то вот самобытность, культуру, историю вот, да, кыргызского удалось, народа? — Да, удалось. — Они смогли, да, показать? — Да, смогли показать они. — А опера у вас на китайском языке? Слова были понятны или же был перевод осуществлен? Да, пер — Да, был перевод, да период но они старая очень старались показали нам хорошую оперу Ну соответственно значит и нашим нужно снова да возродить эту да. постановку и а, не, разговоры не велись а о том чтобы все-таки китайских товарищей рядом находится, пригласить, допустим, в Ош, в южную столицу или там принять в рамках Тюрксоя, также показать эту постановку оперы Манас. Такого разговора не было, но я думаю, что если наши артисты, наша творческая группа, если поедет с оперой Манас, Китай тоже будет, я думаю, очень. Ну у нас помимо оперы Манас есть еще другие да. спектакли, которые мы можем показать. А именно с оперой Манас, если поехать с оперой Манас. Вы хотите, чтобы произошло как да. какое-то сравнение, да, да? Да, сравнение. Очень хорошее будет. А в чем отличие от нашей оперы? У нас же меньше арти артистов задействовано, не такая масштабная. Но все равно у нас... Мощная постановка. <смех> Все, <смех> хорошо, я не буду с вами спорить, да, говорить о том, что это. Вот. Ну, хотелось бы еще вот затронуть такую тему. Вот саммит организации, Шанхайской организации сотрудничества, в преддверии этого также была еще проведена встреча министров культуры, тоже именно заседание. о развитии, да, заседание было, да, министра культуры, развития культурных связей. Вот что известно о том, какие были достигнуты договоренности, как дальше будут развиваться наши культурные отношения? Культурное отношение в области между этими заседаниями министров прошло у нас и обсуждали именно связи Дружественные связи, культурные проведение мероприятий. Ну, известно, какие-либо мероприятия уже запланированы, или Нет еще работа ведется? Еще работа ведется, да. А какая подготовка с нашей стороны? Вот именно со стороны Министерства культуры ведется в том, чтобы о нашей стране посредством культуры узнавало все больше и больше народу и граждан за рубежом? Вот помимо организации гастролей, что мы еще делаем? Может быть... Помимо гастролей. Да? да, помимо гастролей, что какая еще работа ведется? Есть у вас такая информация? К сожалению, нет. Угу. Ну хорошо. Марс, вот дала концерт, сколько он будет идти? Вот после проведенного ремонта, увеличилось ли? количество мест в зрительном зале или же все осталось так просто обновлено было нет все осталось цену мы это проведен ремонт э, стену сделали то есть техническое оснащение да, нам нужно да? да. световое звуковое тоже изменилось как и оборудование может быть новое было поставлено и так далее да оборудование цену э, полностью это провели ремонт а мест в посадочном так остался. Так же, да? Зал также остался, да? Но ремонт проводился с собственными силами? Или же мы привлекали каких-либо других специалистов? Все-таки филармония – это не просто какой-то там архитект, это дом, да, там здание, это все-таки сооружение, где там учитываются специфики акустики и так далее. Это проводилось все нашими специалистами? Да, Удалось, за какое время проведен был? Марта Старта Смарта с угу. месяца, да. Угу. Понятно, спасибо. Ну, на этом время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы нашли время и приняли участие. Я напоминаю, что наша программа была посвящена культурным мероприятиям, проводимым в рамках саммита глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго. Оставайтесь на канале ЛТР.